Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София, и мы продолжаем Кредл. И мы. Ты принес батарейку. Ты да, конечно, давай, давай, вот разбираем сейчас вы его. вот... давай. Только выключи меня сначала. Ладно. Хорошо. Сейчас опять будет трясти. Ну, придется потерпеть. Да. Выключай. Через минуту увидимся. Давай, держись, сейчас все будет хорошо, давай. Тихо, тихо, оп, оп, оп, оп, оп, оп. оп. Все нормально, все нормально, все нормально, сейчас. Куда же, блин? Я каждый раз не знаю, куда сиськи, давай, да, да, давайте сюда положим. Опять сиськи улетели, ладно. Так, аккумулятор, куда бы его? Да. Давайте в дрова его бросим, пускай лежит, греется. Бо-о-о-о. Ладно, ладно, ладно. Нет, где он? Заберем себе, он потом пропадет куда-нибудь. Окей. Блин, надо было и сиськи тоже так. Осознать. Где сиськи? Сиськи. Забираем сиськи. Так, все, хорошо. Так. А какой, а какой хороший? Нет, это плохой. Ой. Да тот хороший. Все, вставляем. Так, сиськи плохой аккумулятор. Забираем. Включаем. Давай, давай, давай, давай. Ну, ну, ну, ну. Держись, держись, держись. Держись, подруга, давай. Запускайся. Блин, ошибок нахватается, небось. После всех этих перезагрузок, загрузок. Ну? Как ты? Две атаки за день. Прям рекорд. Мои поздравления. Ага. Ну что, выяснила что-нибудь? Да. Узнала свой номер? Номер? Нет, номер я пока не нашла. Я узнала, от чего лечили детей. Ты помнишь, я говорила, что для них была важна форма предметов? Да. Помню. Так вот, их болезнь называлась морфофобия. Это боязнь формы. Или точнее, отвращение к форме. Ого. К форме чего? К форме тела. Они не переносили вида человеческого тела. Вот чем они болели. Ну, что такое бывает вообще? Что значит не переносили? Их рвало. Их начинало рвать при виде любого человека. При виде учителей, врачей, прохожих, собственных родителей. Даже при виде своего отражения в зеркале. А чем им так не понравилась форма тела? Этого так и не выяснили. Дети своих ощущений описать не могли. Во-первых, потому что были совсем маленькими. А во-вторых, они вообще не могли общаться. Ни с кем. Любая попытка общения вызывала у них мучение и психогенную рвоту. Кошмары, если так подумать, блин. Это, прикинь, сидишь дома, это вот какой-то новый вид э, этих самых, господи о господи, за ну что ж с моим... У меня просто в голове уже просто такой... Эти-то, которые не любят с людьми общаться, как их там? Интроверты, во! Новый подвид интровертов, блин. Подходит к тебе человек, начинает общаться с него, как в Сауспарке, парке нибудь помнят, да? Необычная болезнь. Да, потому и лечение от нее было необычным. Я теперь знаю, зачем нужны были эти странные мероприятия. Игры с кубиками, сбор деталей и прочее. И для чего же на сцене собирали м тела? Чтобы выработать у детей положительную ассоциацию с видом тела. Они самостоятельно из кусочков собирали персонажа сказки. Положительного персонажа. Благодаря их усилиям на сцене появлялась девушка. Защитница красоты. Эта девушка защищала цветущий сад от злой ведьмы. О! Oh ведьма символизировала уродство видимо да красота побеждала уродство и дети радовали свои причастности к счастливой концовке так из их психики вытеснялось отторжение формы тела у них формировали новые установки которые как бы наполняли форму тела содержанием красоты и добродетели Так, оба вопроса мне очень а зачем интересны. Зачем нужно было проходить трансфер? Трансфер закреплял эти установки. Весь эмоциональный опыт, полученный в саду Гербер, закреплялся только в новом теле, иначе терапия не давала эффекта. Ага. То есть если бы они оставались снова детьми, то как бы э вот эта вот психическая особенность, она бы не проходила. То есть э ну, то есть, одна терапия не может э, повлиять на всю твою жизнь. То есть, тебе нужно закреплять этот эффект, то есть, проходить сразу несколько терапий, там, вот, долго и упорно. А у них еще такая фобия, которую ты, вот, я не знаю, даже НЛП, мне кажется, это не, не сможет забл заблокировать. То есть, поэтому они как делали? Они проводили терапию, закладывали положительный эффект. То есть, на некоторое время вот эта терапия действовала и пока она действовала их запихивали в новое тело чтобы вот этот вот образ э, как бы перенесся на новое тело то есть получается что они записывали уже с теми данными которые вот э, были вот в предыдущем теле то есть как бы в... с этим эффектом позитивного вложения то есть это все сразу записывалось и так оставалось и они как бы уже дальше вот развивались уже более спокойно. Понятно. А кубики? В чем их назначение? У кубиков очень простая форма. Игры в павильонах притупляли у детей обостренное восприятие. Их психику упрощали, чтобы затем в нее можно было посеять тривиальные категории. Добро и зло, красота и родство. Из-за аномально развитого восприятия у детей мир форм предстал перед ними в странном облике. Недоступным для взрослых. И не было другого способа спасти им жизнь, кроме как сделать их проще. Я вот чего не понимаю. Подожди. че? Майер. Эннебиш, меня зовут Ида Майер. Вспомнила. Нашла журнал. Здесь мои данные. Вот. Ида Майер, 26 лет, город Женева. Мой личный номер и дата. 15 августа 2058 года. Кстати, а какой сейчас год? 76-й. Ого, я психолог из Женева. 18 лет прилежала в Монгольской земле. Коробочки из-под конфет. И не в земле, а в песке. В песке. А сейчас я в вазе для цветов. И пытаюсь из нее проверить свой номер. Только черт. Что? Не работает. Сетевой интерфейс не работает. Не могу подключиться к сети. Знаете, что это значит? Если ты не можешь подключиться к сети. Это значит, что ты пиратская версия. Наверное, для сети ваза не предназначалась. Энебиш. здесь есть еще один сетевой терминал. Под телевизором. Он в рабочем состоянии. А ты уже все нашла, да? обесточен. Я смогу выйти в сеть если ты подведешь электричество и включишь его. Объясни. Так, мне короче, давай. Что? Как дети реагировали на вид механического тела? Так же, как и на органическое. Их рвало. Серьезно? Но как тогда они общались с персоналом? Им подавляли приступы морфофобии. Комплекс был оснащен такими излучателями, не знаю, как они работали, но под их воздействием дети могли общаться. И с персоналом, и между собой. А, я думала, я не знаю, там повязки на глаза. Чтобы они просто не видели. Ну, то есть проблема же ведь именно в том, что они видят? Или именно что они вот чувствуют, прикасаются? Ну, потому что, в принципе, закрой им глаза, то есть вот так вот, и им будет по барабану. Я они себе. не будут видеть, как бы... Так, ладно, погнали. За телевизором. Это вот это вот, да? А чуть-чуть заработал вдруг, внезапно. Так, есть антенна, да? За телевизором. Э, не понимаю. Что? А, помогите Иди подключиться к сети, проведите электропитание к спутниковому терминалу под телевизором. И включите. А, подвести... Электропитание к спутниковому терминалу. А, сложите аккумуляторы в ящик под навесом. Хер себе, аккумуляторы, аккумуляторы надо найти. А -ха -ха -ха -ха. Надо найти, ладно. Так, аккумуляторы. Аккумуляторы, аккумуляторы надо найти. Ага. Так, ящик подведены провода. Так. Так, это вот эту, это вот сеть, да, это у нас тарелка, получается, аккумуляторы. Где я вам аккумуляторы-то найду? Задания такие, они немножечко дебильные. Ну, вот в плане того, что вот... Попробуй, блин, разберись, попробуй найди тут, что, куда, зачем, почему. Я еще спрошу. Угла что-то попала. Так. К тому времени, когда подоспела служба эвакуации, скорость его возвращения достигла 200 оборотов в минуту. А безумный бедолага был зафиксирован и перезагружен принудительно. Господи, тут это какие-то статейки, еще пошли газеты какие-то. Ну тут очень, очень, очень много информации. Ой, ну еще и работает, господи. <клёх> так, а где аккумулятор-то найду вам? А ч ⁇ уже 25-е? Было 24-е. Ч ⁇ Где аккумуляторы-то? Алло! Как они хотя бы выглядят? Под навес подвести. Под навес вот сюда вот что ли поставить? То есть, она сказала где-то за телевизором. Может быть, это нав... наверх нам надо подняться. Может там где-то что-то есть? Тут аккумуляторов никаких нету? Там, там наверху какая-то коробка Во, Вот тут вот Ну это антенна Тут что-то какие-то Что-то съедобное Непонятный вкус А, прикол Так, это конечно прекрасно А, а из кого вытаскивать-то? Ой! Может солнечную батарею куда-нибудь закрепить? А не аккумуляторы. А? Подожди, а это что? Это. Солнечная батарея или нет? Или я не то все-таки подобрала? Так, это мы убрать не можем. Ну-ка. Да, -мо, что это? А, это просто деревяшка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, мышка закрутила так, что аж это сама сбилась. У вот, вас, смотрите, есть батарея. Вот мы ее убрали. Вот аккумулятор, кстати. Мы... Его сюда надо? А, раз аккумулятор. Их... Их должно быть несколько? Так, давайте солнечную батарею. Солнечную батарею. Вот, вот ее, наверное, нужно вот куда-то вот сюда, да? Да. Так, сейчас достаем. Ставим. Вот, хорошо. Так, и еще аккумуляторы. А сколько, еще две штуки аккумуляторов. Тут должны быть где-то, я так понимаю, рядом. Так, ну, давайте вот тут проверим тоже. Так, вот еще один, да, забираем. Так. Значит, тут, тут просто надо повнимательнее походить, посмотреть, а пошуршать в траве. Так, сейчас еще один аккумулятор ставим. И последний. Последний нужно тоже найти. Так, последний. Где может быть последний аккумулятор? Ну, он то -до тоже должен быть где-то здесь рядом, да? Скорее всего, где-то вот на этой вот стороне, я так думаю, в, в пределах. Ну-ка, сейчас быстренько осматриваем все это дело. Беркут! Беркут, ты где? Беркут, найди мне аккумулятор, слышь, брат? По-братски прошу, найди. Может быть, тут есть еще один? Вдруг? А, вдруг? Нет, слушайте, тут один был. То есть там один, тут один. Под навес. Ну, это точно, вот, вот туда и надо было, да? Сейчас э, попробуем найти. Я вот как раз специально иду так вот, не спеша, аккуратненько. Спокойненько. Вальяжненько прогуливаюсь. Господи, это... Этот ствол похож на змею. А! Так, ну я думаю, где-то здесь должен быть. А может быть, он внутри, кстати, где-то может быть? Не может быть где-то внутри? Блин, в этой игре может быть что угодно. Она, конечно, клевая. Блин, а как тебя открыть? Дверца. Так, в ветре тут ничего. Тут тоже ничего. Было 24, уже, я так понимаю, день прошел. А что ты мигаешь мне? Витаминная пищевая добавка для птиц. Пакет пустой. То есть мы его кормили, да, получается? Или как? Так, давайте поищем. Я просто думаю, вдруг он, он в доме где-то вот есть вот. Так, эта штука не открывается. Это тоже не открывается. Ну, наверное, как-то вот можно. А, то есть его можно открыть, если убрать верхний сундук. А! Ну, то есть это вот тут вот реально. Это нужно вот прям вот ходить, смотреть, искать. Заперто. Так, я просто сейчас... Класка клини не нажимается. Окей. Отвертку я взять никакую не могу. Я просто подумала, может я смогу взять какую-нибудь отвертку, чтобы это выломать там какой-нибудь замок, сломать. Не. А постели мы как-нибудь разобрать можем? Нет, мы можем лечь. Э! При... Куда ты? Это тот сон, который он описывал! Часы, часы, часы! Сколько там было времени? Час? Два? Не помню, не помню, не помню! Ничего себе! А вот тут вот, подушки мы каким-нибудь двигать что-то можем? Нихера себе. Легли поспать. Офигеть. О, вот этот ящик выдвигается, а там внутри что-то... Ой, не надо. Не хочу. Честно, не хочу читать. А хотите почитать? Хотите? Нет, я как-то... Ну, вообще я. Какого-то желания я уже такой. Ой, все, не надо. Я уже... Я просто начиталась, блин, и мне кажется, на год вперед... М-боди. Интересно, а мы еще можем прилечь? Будет тот же сон? А, нет, другой. Смотрите, слегка другой. Одни меняются. У нас было сейчас пятое число. Все так же 25-е, нормально. Давай еще. Так, ну-ка. Уже музыка другая. Уже просто окна, да? Или еще давайте попробуем? Потому что в первом с ним мы увидели башню. Мы видели кофеек все вот это вот. Давай еще, еще давай. Давай. У нас все еще 25, 25 число длится. Ну, я думаю, это все. Это, это, да, все, повторение пошло. Все три сна мы, короче говоря, посмотрели, получается. Больше пока что нам недоступно. Ну, окей. Окей. Так, пойдемте искать дальше, короче, эту херню нашу. Так. Вот это вот сейчас было интересно. Наверняка можно как-то все это дело открыть. Это нужно где-то искать. Наверное, даже мы можем где-то как-то вот так вот присесть. Смотрите, пульт нашли. Ой. Мы можем как-то его использовать. Пульт его можно будет включить, но сначала нужно подвести электричество. Хорошо, давайте пульт пока вот сюда. А, хотя нет, давайте мы его возьмем. Так, вот, вот, вот. Взяли. Так, что у нас там еще есть? Это что? А, так, так, так, это не то. Что еще есть? Пос посмотрим, вот так вот по полу полазим. Посмотрим, поищем, что еще у нас тут может быть. Что еще у нас Есть. Просто игра такая. Я вот прям чувствую, что она совсем... Отстань, стул. Она совсем непростая. простая. Фу, ай, в жопу тебя. Совсем не простая. Ой, а куда? Все? Концами? Печаль. Или это можно было этому дать? Орлу нашему? Вот еще один мячик. О, господи. Какая знакомая тема. Давай сюда мячик. Мячик давай сюда. Кати его сюда. Во. Поиграем с орлом нашим. Где он там? Эй, Беркут. Братан. Вот тебе мячик поиграть. Только не сожри его, я тебя умоляю. Так. У нас еще один, этот самый надо найти. Где он может быть? В самых неожиданных местах тут что-то валяется. А, миллиграммы переживаний. Несколько лет назад на станциях этого на страницах этого журнала мы с Азартом обсуждали удивительное открытие. Вещество, возникающее в синхронизаторе, оказалось материализованным эквивалентом эмоций. При этом было размышлять о загадочном явлении, полагая, что оно никогда не покинет стены лаборатории. Однако это явление вырвалось наружу и теперь, судя по всему, надолго вторглось в нашу личную жизнь. Со временем станет привычной мысли, мысль о том, что собственными эмоциями мы невольно производим на свет малоизученный химический элемент, которого еще вчера не было в пре... В периодической таблице, свыкнемся с тем, что каждое наше переживание добавляет пару миллиграмм по 433 в капсулу нашей груди. Вот так, вот да. Так, погнали искать дальше. Где еще один? Этот самый? Или он не нужен? Так. Как, я даже не знаю. Может быть он за? Где-то здесь лежит. Я потому что уже вот как-то, ну, вот хз. Я его что-то ищу, ищу. Ищу. Сложите аккумуляторы в ящике под навесом, блин. что я его как-то не вижу. Лопата. Лопата. Может этого хватит или нет? Кечку подведены провода. Ну, ну, не хватает, да, все равно электричество. Где, где мой тут? Так, подвести провода. Где, какие? Где? То есть, вот, вот эти вот провода, получается, идут, да? И куда они идут? В печку? А! Куда-то что-то не то. Что-то не то! Так, вот они идут, идут. Провода такие вот белые идут, идут, идут, идут. идут. идут. Так. Куда-то вот что-то вот вот я что-то не понимаю вообще. Сложите аккумулятор, Блин, а я не могу найти еще один аккумулятор? А может он в доме где-то? Берку, ты там орешь? Ну-ка, Может он где-то... А, вот и он. А, вот и он. А! Нашли. Все, все хорошо. Все загадки нормально разгадываются. Вот. Вот, отлично. Так, это мы установили, все мы сделаем. Мы, мало. Так, довольно новое задание. Так, включить терминал с помощью пульта. Да. Окей. Ага, вот включили. Так, пульт, пульт, пульт, пульт, пульт, пульт. Вот он. Погнали. По простой и очевидной причине. Одновременное существование двух копий одной личности ставит нас перед проблемами, к решению которых мы не готовы. Печальный опыт прошлых лет убедительно это продемонстрировал. На сегодняшний день единственный выход из ситуации это строжайший запрет на дублирование и принудительная деактивация уже существующих дубликаторов. Для таких нейрокопий предусмотрено надежное хранение, и их вероятная активация в будущем, когда будет найдено правовое решение проблем. Это один из тех случаев, когда... Опа! Нехорошо. Вот и все. И да, наш терминал сгорел. Я знаю. Но номер я успела проверить. Так. Так, успела, но какие новости едешь до... Успела? Ну и какие новости? Он сам. Едешь домой? Плохие новости. У меня больше нет права оригинала ехать мне некуда почему меня восстановили три года назад и думаю признали погибшей и восстановили по резервной нейрокопии живет сейчас где-то в Женеве. что то нам с тобой не везет и как она погибла сказано погибла при выбросе дисперотоксина в 2058 году я не знаю мне кажется ее просто стащили просто просто украли а, хотя, кто знает, она же, получается, попала к нему в разобранном уже виде. То есть у нее не было, или, подождите, у нее не было, получается, этого самого нейрочипа. Этот нейрочип Беркут потом притащила к этому Эмишу, когда он был маленький, Правильно, получается? Значит, теперь ты дубликат? Дубликат. Я живу нелегально. Ну, ничего. Придумаем что-нибудь. Придумаем. Что у тебя тут замигало? Конечно. Достанем тебе нормальное тело с ногами. С ногами? И что потом? Потом будем жить тут. Цветочки продавать. Аннабиш, слушай. Когда батарейка разрядится, я хочу, чтобы ты передал мои цветочки в надежную гарантию. То есть в стекляшку ячейку, да? Это надежная эвакуация, я понимаю. Вс ее накрывает. Что? Я говорю, передай, пожалуйста, мой мир, в камеру какую? Эны В камеру приливов? Или в камеру снов? Что с твоим голосом? Я не знаю. Что за камера приливов? Ты о чем говоришь? У меня какой-то сбой. Мысли путаются. Ну, капец, все. Она нахваталась куча ошибок, ее теперь перезагружать нужно. Yeah. Рэбут. Кажется, прошло. Тебе нужен ремонт. Мне Эннабиш ничего не нужно. Меня скоро усыпят, отключат и, наверное, надолго. То есть ты решила? Да, я так решила. Ясно. Проснуться и снова уснуть – тоже вариант. Скорее так. Проснуться, ничего не понять и снова уснуть. Что тебе непонятно? Этот взрыв, например. Я не понимаю, как я с ним связана. Со взрывом? Ты попала под выброс. Просто не повезло. Нет, Энбиш, все не так просто. Я нашла еще одно упоминание своего имени. Здесь, в базе данных. В истории поисковых запросов. Кто-то искал информацию обо мне. Ну и что? Что в этом странного? То, что это единственный запрос с моим именем за всю историю. И он был сделан за 20 минут до взрыва. А кто оставил запрос? Кто-то по имени Марк. Марк Дэринг. Он числился, как оператор трансфера. В момент взрыва была как раз его смена. Об этом даже запись сохранилась. И вот любопытно. Что? Судя по этой записи, незадолго до взрыва у них возникли неполадки в автоматике. Примерно тогда же, когда был оставлен запрос. Да, я хочу знать, что там произошло. Хм. Что это за запись? Отчет. Он сохранялся автоматически. В нем упоминается какой-то сбой, который не был устранен вовремя и вызвал изменения в процедуре трансфера. Не знаю, что это были за изменения. Не разобралась пока. Интересно. Зачем тебе это? Разве это важно сейчас? Для меня важно. Потому что кроме этих фрагментов прошлого, у меня больше фрагментов прошлого, у меня больше чем... То есть... Ида. Эй. Опять то же самое. Мне становится хуже. Все-таки нужно это исправить. Надо же знать причину, чтобы исправлять. Я не знаю, что это. У тебя искажается голос? Если бы только голос. Я не знаю. Причины могут быть разные. Может быть у меня не исправен синхронизатор. Я слышала о таких случаях. Нейрочипс сбоил из-за того, что ухудшалась связь ДНК. Ну, либо у меня разрушается нейрокопия. Но тогда... Тогда что? Ничего. Пусть лучше это будет синхронизатор. Ну, типа она сотрется, грубо говоря. То есть ее закоротит, она сломается и вырубится. Пусть. Давай заменим его на новый. Давай. Здесь есть новый в небольшое. Расстояние небольшое. Скажи мне номер павильона. Я схожу и принесу есть шестую комнату мягкую я понял ты тут с ума не сойди постарайся постарайся да Да. простую ну пойдемте дальше в павильоны я ее пока теребить не буду и серия а скажи-ка мне потому что я что то сильно сомневаюсь что она мне что-то скажет так шестой павильон класс тем временем сверкалось потихонечку да сколько все время нормально еще играем еще еще нормально играем но ну, а что вот это вот такое вот мне вот сейчас вот скажи что это за, про за прогрузка такая была что это было играли играли нормально что начинается то а? так давай запрыгивай где наш братан с информацией я что-то понять не могу какое там ограничение Сколько? 90? Или это не ограничение? А, это ограничение 90. То есть лететь он может 110. А -а -а. Так, ладно. За запрыгиваем. Давай. Хоп, хоп, хоп. А я не знаю, трамвай распространяется? Так. Взлетаем. Полетели. Сейчас все узнаем. Так, это у нас, получается, шестой павильон. Бля, да, а там дальше будет сложнее. Там дальше, по-моему, будет э, типа, поиска нескольких цветов, да? Или как? Я просто не помню. Честно не помню. Там дальше больше какая-то жесть, трэш и так далее будет. Так, все, опускай меня. Так, тут где-то рядом вот этот тварь летает. Я ее прям слышу. Нет, она, видимо, взорвалась. Ну ладно. Так, шестой павильон, она сказала Надеюсь, ее сейчас Не загручь, не перегручь Там все, все, все плохо не будет Так, давай смотрим Так, а какой из них Где, я не вижу Пятый Какой-то из этих Так, третий, а, четвертый, пятый вот, вот это значит у нас шестой Да, все вижу, увидела О, кнопочка появилась Музыка огонь Музыка прям супер. Да, кстати. Кстати, да. Я совсем забыла о том, что тут, да. Тут есть еще и такие приколы. Как то, что... Сломано. Может быть, сломано, и нужно будет искать другой способ туда добраться. Я совсем об этом забыла. Так. Сейчас. А, вот теперь он зелененький. Я же ведь... А, вот в вот, эту вот, лампочку, пф, лампочку, ванночку, получается, они складывали. Ага. Э, это самое части. Отсюда, получается, вылезала дама. И они дрались вот с этой вот ведьмой. Ага. Теперь она опять зеленая. Я же говорю, она была какая-то серая. Когда я ее раз. Так, это. поняла, о каких неполадках сказано в отчете у кого-то из детей не заблокировалась способность разговаривать то есть он просто поговорил с самим собой со своей копией ничего себе вы только представьте, блин во а... <смех> время то есть ты перемещаешься, грубо говоря, в другое тело то есть два тебя и один умирает И один из вас умирает, это же пипец. И ты разговариваешь с самим собой, который умирает. Так, и это, наверное, как-то с улицы надо забираться. Ну-ка, сейчас будем думать с вами. Подожди, давай, давай, забери сюда, пожалуйста. Блин, это надо, надо сейчас, сейчас, сейчас это. Да что ж ты застреваешь-то везде? Это, наверное, надо, да, с улицы как-то? Или? Как-то, может быть, соседнего добраться? Вот это у нас, получается, шестой, да? А, вот эта тварь плавает тут. Так, шестой. давай попробуем вот сюда вот сейчас вот забраться. Давай. Это у нас какой? Четвертый, да. Так, типа, тихо, тихо, тихо. Так, мы забрались на четвертый и попробуем сейчас попасть в шестой. Ага. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот так вот спокойно, спокойно, спокойно. Идем, тихо. Тихонечко. Проходим, спокойно, спокойно. Прыгаем. Опа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, мы почти пришли, мы молодцы, мы держимся, мы почти пришли. Так, ну тут теперь нужно привыкать к тому, что да, теперь э, до платформ будет не так легко добираться. Я надеюсь, вы ждете развязку, потому что... Я, я, я, честно говоря, я концовку не помню, вообще не помню. Ну, как бы какие-то отдельные, что-то там у меня в голове проскакивает, но это вот как-то, ну... Нормально. А? Сука, вот ты прыгаешь, блин. Прямо, я не знаю, лягушка, блин. Фрог, ё-моё. Блин. Я даже не знаю. Оп! Тихо. Опачки. Я не рискну сюда наступать. Я просто буду перелетать. Вот, мы добрались. Шестой. Вижу тебя, входи. Давай, открывай. Только не заклопни меня, пожалуйста, на полпути. Эх, туда! Я тебя очень прошу. Держись. Так, все. Готовимся к следующей схватке. Да, я так думаю, да, время должно хватить. Что кромку-то было? Я смотрю, у вас там прям пря пробило этот звуковой барьер какой-то. Ну, сейчас посмотрим. Потом посмотрим, послушаем, как это все будет звучать. А, я опять записываю 100-500 серии наперед. Надо будет сегодня проверить все это дело, все ли нормально. Пока вот у нас сейчас вот три дня выходных, я буду записывать просто на вот чуть ли не на месяц вперед. Буду пытаться это все протолкать. Потому что это было бы на самом деле хорошо. Это, знаете, на случай, если у меня будут какие-нибудь проблемы, и серии там вот выходные просто вот будут забиты чем-то личными, и я не смогу, просто физически не смогу что-то записать. Поэтому как бы по будням я работаю, там я у меня и вообще не получается. А если выходной еще будет забит, это будет просто жопа. Поэтому вот реально я пытаюсь как-то э, себя обезопасить в этом плане, чтобы если вдруг мне меня отнимутся какие-нибудь выходные внезапно, то как бы я не буду паниковать, я буду знать, то, что у меня там вот на пару недель вперед, уже все записано, все в порядке, и никто не умрет. Ну, окей, пропадет неделя у меня получается. Так, чтобы получить синхронизацию, 30 оранжевых кубов. Борозди, как будто так. Э -э опять серые блоки. И оранжевый красному это, чтобы взрывать. То есть оранжевых должно быть достаточно много, чтобы я могла пользоваться этим, да? Ой, музыка какая пошла. Ну, короче. Что, погнали? Сейчас давайте осмотримся. Тут же специально для этого, да, пол такой сделали? Чтобы мы могли как-то более-менее хотя бы начало изучить. Так. Где ты, мразь? Да... Нет Тварь Сейчас будет тяжело, очень тяжело Ты куда? Не поняла Ну что началось-то, ёб твою мать Ну что это за... Сука За вот такое было Реально нет, у меня сейчас это не пойдет. Это сейчас вот не пойдет. Это вот не пойдет. Вот прямо вот совсем не пойдет. Давай. Загружай. Ну, мы, в принципе, уже практически на финишной прямой, да, я правильно понимаю. Ну, там, в принципе, есть еще какие-то секреты. То есть, ну, это узнать чисто про прошлое, я так понимаю. Нашего товарища. Узнать про его сон вот этот вот. Ну, я, я, короче... Так, все, собираем. Так, давай, ты не будешь мне сейчас вот вот вот мешать? Так. Ну, я не думаю, что там где-то было рыжее что-то. Очень на это надеюсь. Так, ищем, ищем, ищем. Сука, вот тут не надо, не надо, не надо. Я только тут появилась, сука. Он что-то, да? Блин, опять встал вот тут вот, да? Говнюлина. Так, а где Где я, мать? Ты что, дебил? Подождите, а где мой? И, и кто? Какой упал, я не поняла. Это что сейчас было? Иди в жопу! Ну давай! Говна кусок! Так. Ну-ну-ну-ну. Я просто сейчас немножечко замолка, потому что мне так чуть-чуть полегче играть. Так, сейчас забираю. Нет, нет, думай, тварь. Он меня запер, да? Смотрите, ну это говно, а. Нет, тварь, смотри, что делает. Почему? Потому что я выигрываю Это вообще, это как? Это, это адекватно? Нет? Нормально? О, О, Давайте, знаете, вот так вот Сейчас Вот так вот Вот так вот Вот так вот Твою мать! Делай там. Не смей Ты нет, тварь! Мрасота! Алло! Что за хрень. Он просто что-то, что-то у меня все подвисло, блядь, нахрен. Давай, быстрей. Все, началось, да. Наконец-то начал сдувать, урод. Я просто, я вот, я, я вот там вот, блин, а, боялась, что вот я, я вот сейчас вот начну что-то собирать, и начнется полное жо. Так, сейчас. Ну, что он начнет это все дело сдувать? Ко мне выскочит вот эта вот тварь. И, и, короче, блин, тут, Борьба со всем этим. Забирай. Вон там вижу еще рыжие. Вижу, вижу, тихо. Так, так, еще рыжие вижу. Тихо, тихо, тихо, тихо. Еще рыжие вижу. Иди в жопу, чувак. Вот мои рыжие. Так. Так. Давай, собака, давай, не подведи. А, господи, я, я уж все. Слава богам, а. Я уже, я уже все, я уже вся изнервилась, Я уже беглась, изнервничалась. Я уже даже не смотрю, сколько у меня там осталось. Так, вот эту штуку заменить. Сейчас мы, блин, нового робота нахрен пересоберем. Странно, что тут реальные настоящие работающие детали Я как бы прям удивлена этому, потому что обычно использую какую-то бутафорию. Погнали Это ночь? Круто! Ночь! Во не умираем Ну немножечко головой ударились, так нормально что-то у меня подключают периодически. Я не знаю, мне прям бесит. Бесит. Птички орут как. Вот почему обо мне так мало информации. 15 августа был моим первым рабочим днем в Нью саду Гербер. Я приехала сюда впервые, привезла группу детей, а через два часа произошел взрыв. О, это был твой первый и последний рабочий день. Зашибись! Слушай, а ты никак в этом взрыве не принимала участие? Может, ты просто не успела сбежать? Может, это на самом деле птица-то поставная? Там разбойница-хулиганка? И ты э, сейчас все, что помнишь, это помнишь свою, там, типа, якобы, э, историю? Как это? Легенду. Кто тебя знает? Я, честно, я не помню. Я не помню. На меня не смотрят. Не думайте, что я пытаюсь что-то проспойлерить. Я реально не помню. В чем соль, в чем закваска? Я помню, что я в конце, я прям такая... А -а -а -а -а! Это все, что я помню. Я помню только эмоции. То, что я была в запаре, у меня го горела жопа. И, и, и в чем дело? Чем мы по... не идем домой? Он что-то остановился и не шел домой. Так, подруга. Принес? принес, принес, принес. Сейчас заменю. Так, а где? А, кажется, в груди, да? Или нет? А в какой части тела? Подождите. Где-то тут у меня было это самое Р робот нарисован. А, вот на стене. Где? В какой части? Ага. Так, хорошо. Сейчас, сейчас, погодь. А, вот он. О, это я тебя так жестко вырубил? Блин, прости, прости, пожалуйста. Ой, ёб твою мать. Зато она не увидел, что я его уронил. И потерял. А, вот он. Все нормально. Ничего не было. Прости, пожалуйста. Я это... Так... А, вы прости! Кто знал, что это нельзя так жестко выдергивать? До этого нормально вставлял вы... И, и, и все было хорошо, а тут... Ну что? Ну как? Нормально. Мысли путаются?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 Тут про твоих родителей. Мне. А мне, а мне очень важно, мне про очень кого? интересно. Про твоих родителей. И про меня тоже. Вот, послушай. Рабочая переписка. Речь идет об исследованиях передачи памяти между людьми при помощи телепатии. Телепатии? Здесь так написано. Обсуждают телепатию, упоминают какой-то ее побочный эффект. МПР0, так они его называют.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 ТАБАХА! ТАБАХА, ТАБАХА, ТАБАХА! У меня там робот с ума сходит, ТАБАХА! ТАБАХА! А ты что так высоко? А ну-ка садись! Он, рыч, садится! Ты ж ты! Гудит мне на полу улицы! А чё у тебя там все закрыто? А, ты с другой стороны не будешь, да? Ты с другой стороны летишь, да? Ну давай! Чё, чё, чё, чё надыбал? Рассказывай! Ч узнал? Здорово. Будет дождь. Будет дождь? Дождь. Сегодня будет дождь с грозой и смоет в канаву всех спекулянтов. <свеч> Что случилось? Что случилось? Знаешь, во сколько обошелся поиск? Ш твои очки, носы, усы? Не знаю. Во сколько? Полтора. Это много, да? Ну когда еще в Байенхангоре интернет стоил полтора? Я тебя заплачу.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 У одного из них переполнился контейнер. Вау! взорвался. Вот что случилось. У одного из них переполнился... Это, наверное, тот, который сам с собой пообщался. Там это же при... пипец, это же вынос мозга просто моментально. И все. Не спеши. История непростая. Вот заменили человеку тело, и через несколько минут он взорвался. Ты спрашиваешь,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 вот он в амтеле вышел из кабины. Вот церемония. Ему вручают меч. Вот он спускается со сцены и идет вглубь сада. Спокойно идет. Садится на край клумбы. Так. Дальше немножко непонятно. Что там? Он сидит, и к нему подходит кто-то из детей. Маленький ребенок. Подходит, что-то говорит. Похоже, что ребенку понравился меч, и он его выпрашивает. Так.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 Не знаю, он был из местных жителей, посторонний, неизвестно, как он в саду оказался да. ломайте теперь голову, а я поехал Увидимся завтра? Не знаю, дня через 3-4, может через недельку, не знаю еще Все, будь здоров, под дождь не попади Подожди, Табаха, у меня еще вопрос У меня еще море вопросов Я тебе все рассказал, ничего больше про этот сад не знаю не просад про моих родителей. Не просад, про моих родителей. Вот хочу вспомнить своих родителей и решил. Держи. Это что? Ключ. Он открывает ящик в тумбочке твоего деда, Баджина. Откуда он у тебя? Баджина оставил. Сказал, если ты однажды спросишь меня о родителях, передать тебе этот ключ. Вот передаю. И больше ничего не знаю. Прощай. Прощай, Табаха. Спасибо, Табаха. Ты лучший, Табаха. Хороший чувак. Мне нравится. Молодец. Давай, братан. Давай. Удачи. Все-таки, как ты куришь, я не понимаю. У тебя же даже рот не открывается. У тебя там даже дырки во рту нет. Никакое, никакого отверстия. Ничего. Так, все, идем обратно. Вот у нас есть теперь ключ, мы теперь можем открыть ящик. Посмотреть, что там внутри ящика. Я уже это... После как они попал. Оооо, как много времени прошло, ё-моё! Ё-моё! Ё-моё, я вообще... Всё, заигралась, всё. Короче, вот, всё, встали тут, всё. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставлю свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих играх, в следующих сериях. Всем Пока-пока-пока.